Глава пятая. Растущая жизнь. Вы должны избавиться от всяких остатков старой идеи, что существует некое божество, чья воля в том, чтобы вы были бедны, или в его целях держать вас в бедности. Мыслящая материя, которая есть все и во всем, и которая живет во всем и живет в вас, сознательно живущая материя. И будучи сознательно живущей материей, она должна иметь природу и неотъемлемое стремление каждого живущего разума, интеллекта, к росту жизни. Каждое живое существо должно постоянно стремиться к увеличению своей жизни, потому что по ясному закону живущего, жизнь должна умножать себя. Семечко, брошенная в землю, пробуждается к действию и по закону живущего создает сотни других семян. Жизнь, живя Умножает себя. Она всегда растет. Она должна так делать, если вообще продолжает существовать. Интеллект подчинен той же необходимости постоянного роста. Каждая наша мысль влечет за собой другую мысль. Сознание постоянно расширяется. Каждый факт, который мы изучаем, приводит нас к изучению другого факта. Знание постоянно увеличивается. Каждый талант, который мы развиваем, приносит желание развивать другой талант. Мы подчиняемся импульсу жизни, ищущей выражение, которое всегда ведет нас, чтобы знать больше, делать больше, быть больше. Чтобы знать больше, делать больше и быть больше, мы должны обладать больше. У нас должны быть вещи, которыми мы пользуемся, поскольку мы учимся, действуем и совершенствуемся. Только пользуясь вещами, мы должны стать богатыми, поскольку так мы сможем жить больше. Желание богатств – просто емкость для большей жизни, стремящейся к воплощению. Каждое желание – это попытка невыраженной возможности воплотиться в действие. Это сила, желающая проявить себя. Желать больше денег вас побуждает та же самая сила, что заставляет растение расти. Это просто жизнь, ищущая более полного выражения. Живая единая материя должна быть подчинена этому неотъемлемому закону всей жизни – она пронизана желанием жить больше, вот почему и необходимо создавать. Единая материя желает жить больше в вас и через вас. Таким образом, она хочет, чтобы у вас было все, чем вы сможете воспользоваться. Бог желает, чтобы вы были богаты. Он хочет, чтобы вы были богаты, потому что так он сможет лучше выразить себя через вас, если у вас будет множество вещей, с помощью которых вы сможете дать ему выражение. Он сможет жить в вас полнее, если вы неограниченно распоряжаетесь средствами к жизни. Вселенная желает, чтобы у вас было все, что вы хотите иметь. Природа одобряет ваши планы. Все от рождения для вас. Поверьте в то, что это правда. Очень важно, однако, чтобы ваша цель была в гармонии со всеобщей целью. Вы должны хотеть настоящей жизни, не просто удовольствия или чувственного удовлетворения – Жизнь – это выполнение функций, и человек по-настоящему живет только тогда, когда выполняет каждую функцию – физическую, ментальную и духовную, на которую он способен без неумеренности в любых из них. Вы не хотите богатства для того, чтобы жить по-свински, для удовлетворения животных желаний. Это не жизнь. Но выполнение каждой физической функции – часть жизни, и тот, кто отрицает импульсы нормального и здорового выражения тела, не живет полно. Вы не хотите богатства только для того, чтобы наслаждаться интеллектуальными удовлетворениями, получать знания, удовлетворять амбиции, затмевать остальных, быть знаменитым. Все это естественная часть жизни, но человек, который живет только для удовольствия интеллекта, будет жить неполной жизнью и никогда не будет доволен своей судьбой. Вы не хотите богатства только для блага других, чтобы изведать радости филантропии и жертвования. Радости души – только часть жизни, и они не лучшие и не благороднее, чем любая другая часть. Вы хотите богатства, чтобы есть и пить, и веселиться, когда для этого приходит время, чтобы иметь возможность окружить себя прекрасными вещами, увидеть дальние страны, давать пищу своему разуму и развивать интеллект, чтобы любить других и делать добрые дела, чтобы внести хороший вклад в поиски истины. Но не забывайте, что абсолютный альтруизм – Ничуть не лучше и не благороднее, чем полнейший эгоизм. Обе эти позиции ошибочны. Избавьтесь от идеи, будто Бог хочет, чтобы вы принесли себя в жертву ради других, что вы можете сослужить Ему службу, поступая так. Бог не желает ничего подобного. То, чего хочет Бог, это чтобы вы сделали все, что можете для себя и для других, а лучше всего помочь другим вы можете, максимально развив себя». Развивать себя можно, только получив богатство, поэтому вашей первой и наибольшей заботой должно стать приобретение богатства. Это правильно и достойно похвалы. Помните, однако, что материя стремится к большей жизни для всего, и ее действия должны вести к большей жизни для всего. Ее нельзя заставить действовать к меньшей жизни для чего-либо, потому что она в равной степени во всем стремится к богатствам и жизни. Разумная материя будет создавать для вас но она не станет ничего отнимать у другого, чтобы отдать вам. Вы должны избавиться от мыслей о конкуренции. Вы должны создавать, а не конкурировать из-за того, что уже создано. Вы не должны отнимать что-либо у другого. Вы не должны совершать нечестных сделок. Вы не должны мошенничать или обманывать. Вы не должны позволять кому-либо работать для вас за меньшее, чем он заслуживает. Вы не должны домогаться собственности других или смотреть на нее жадными глазами. Ни у кого нет чего-либо такого, чего не можете получить и вы, не отнимая у него то, что он имеет. Вы должны стать создателем, а не конкурентом. Вы получаете то, что вы хотите, но так, что и каждый, на кого вы оказываете влияние, будет тоже иметь больше, чем он имеет сейчас. Я осознаю, что есть люди, которые получили огромное количество денег, действуя прямо противоположно утверждениям, приведенным в параграфе выше. И хочу добавить несколько слов в объяснение. Люди такого типа, ставшие очень богатыми, достигают этого иногда исключительно благодаря своим экстраординарным способностям в плане конкуренции, а иногда они неосознанно соотносят себя с материей в ее великих целях и действиях, направленных на всеобщее строительство посредством индустриальной революции. Рокфеллер, Карнеги, Морган и другие были несознательными агентами высшего в необходимой работе систематизации и организации производственной индустрии. И в итоге их работа будет чрезвычайно способствовать лучшей жизни для всех. Но их время почти прошло. Они организовали производство и вскоре за ними последуют агенты масс, которые создадут механизм распространения. Они как рептилии и монстры до исторических эпох, они играют необходимую роль в эволюционном процессе, но та же сила, которая создала их, избавится от них, и нужно помнить о том, что они никогда не были по-настоящему богаты. Описание частной жизни большинства из них показывают, что они были гнусными и жалкими людьми. Богатства, достижимые на конкурентном плане, никогда недостаточны и не постоянны. Сегодня они принадлежат вам, а завтра другому. Помните, если вы хотите стать богатым с помощью научного и верного способа, вы должны полностью избавиться от мысли о конкуренции. Никогда, даже на мгновение не допускайте мысли о том, что запас ограничен. Как только вы начнете думать, что все деньги присвоили и контролируют другие, и что вы должны напрягать силы, чтобы право остановить этот процесс перешло в ваши руки и так далее, в этот момент вы возвращаетесь на конкурентную плоскость, и ваша способность создавать исчезает до поры до времени. И что хуже, вы, вероятно, задержитесь созидательное движение, которые уже начали. Знайте, что в недрах земных гор лежит золото стоимостью в бесчетные миллионы долларов, еще не извлеченное на свет. И знайте, что даже будь это не так, оно образовалось бы из мыслящей материи, чтобы удовлетворить ваши нужды. Знайте, что деньги, которые вам нужны, будут даже если для этого тысячам людей нужно будет завтра найти новые золотые шахты. Никогда не смотрите на видимый запас. Смотрите всегда на несметные богатства бесформенной материи и знайте, что они поступают к вам с такой скоростью, с какой вы способны принять и использовать их. Никто, завладевая видимым запасом, не может помешать вам получить то, что принадлежит вам. Поэтому никогда не позволяйте себе ни на мгновение подумать, что если вы не поторопитесь, все лучшие места будут заняты до того, как вы сможете построить свой дом. Никогда не бойтесь, что вы потеряете то, чего вы хотите, потому что кто-то другой помешает вам. Этого просто не может случиться. Вы не желаете ничего такого, чем владеет другой. Вы создаете то, что вы хотите из бесформенной материи, а запас безграничен.